Вагит Аликперов – 14 миллиардов 800 тысяч долларов. Вагит Аликперов родился в Баку в семье нефтяника. После окончания Азербайджанского института нефти и химии будущий миллиардер получил должность инженера на предприятии «Касморнефть». Нефтедобывающая промышленность всегда была приоритетом его деятельности. Он занимал руководящие посты на различных нефтяных предприятиях страны до 1990 -го года, когда Аликперов был назначен заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. После распада Советского Союза Олег Перов вернулся в сферу частного бизнеса и с 1993 года занимает должность генерального директора нефтяного концерна «Лукойл». Несмотря на скандалы, связанные с концерном, Олег Первову удалось значительно увеличить свое состояние за последние 10 лет. Владимир Потанин – 14 миллиардов долларов. Будущий президент холдинга «Интеррос» получил высшее образование в МГИМО – После окончания института Потанин начинает свою карьеру в государственных организациях. После работы в Министерстве внешней торговли Потанин переходит в частный сектор. В начале 90-х он завязывает партнерские отношения с Михаилом Прохоровым. Потанин активно вкладывает деньги в рынок коммуникации. Принадлежащий ему холдинг «Профмедиа» владеет такими популярными российскими изданиями, как «Известия», «Афиша» и «Комсомольская правда». Но все же главным источником его состояния являются доходы от предприятий, специализирующихся на экспорте сырья – «Интеррос» и нарильский никель». Также он принимает активное участие в благотворительной деятельности. В 1999 году им был основан благотворительный фонд Потанина. Михаил Фридман – 16 миллиардов долларов. Михаил Фридман родился в городе Львов в семье инженеров. Высшее образование он получил в Московском институте стали и сплавов, после окончания которого будущий миллиардер устроился на первую работу на завод «Электросталь». В конце 80-х он начинает заниматься предпринимательской деятельностью и весьма успешно. Именно тогда вместе со своим партнером Михаилом Алфимовым он и организовал компанию «Альфа Эко», которая впоследствии была реорганизована в «Альфа Групп». Предприятие сумело получить огромную прибыль на экспорте сырья фридман входит в совет директоров общественного российского телевидения а также принимает активное участие в политической жизни страны солейман керимов шестнадцать с половиной миллиардов долларов обладатель седьмого места солейман каримов вырос в семье юриста и бухгалтера в дербенте Будущий миллиардер всегда имел склонность к точным наукам, поэтому решил получать высшее образование в Дагестанском политехническом институте на факультете строительства. Однако вскоре он перешел на факультет экономики. После окончания вуза Керимов устроился на завод «Эльтав» экономистом. Острый аналитический ум позволил ему быстро подняться по карьерной лестнице, и в 1995 году он становится заместителем директора корпорации «Союз финанс» в Москве. В настоящий момент бизнесмен владеет акциями большинства топ-предприятий России, включая «Газпром», «Сбербанк», «Полис золота» и многих других. Главным же активом Керимова считается контрольный пакет акций кипрской компании «Нафта Москва». Своё состояние Киримов в основном заработал на финансовых инвестициях. Алексей Мордашов – 17 миллиардов долларов. Алексей Мордашов начал свою карьеру в предпринимательстве благодаря знакомству с Анатолием Чубайсом. Мордашов учился в Ленинградском инженерно-экономическом институте, где Чубайс в то время преподавал. После выпуска Будущий миллиардер стал работать на Череповецком металлургическом комбинате, где быстро продвигался по служебной лестнице. Вскоре комбинат, где Мордашов уже работал директором, был переформирован в УАО Северсталь. Предприятие не казалось таким уж выгодным. Продукция комбината оказалась не слишком востребованной в России и странах СНГ. Однако это стало одним из ключевых мотивов начала продажи металла на Запад, на чем Мордашов заработал свое состояние. Роман Абрамович – более 17 миллиардов долларов. Один из самых известных российских олигархов родился в Саратове в еврейской семье. Своё детство Абрамович провел в постоянных переездах, пока наконец не стал жить в Москве у дяди Абрама Абрамовича. После службы в армии он решил не поступать в институт, а сразу заняться бизнесом. Начав свою деятельность в торговле, он вскоре переключился на одну из самых многообещающих в то время сфер покупку и продажу нефти. В середине 90-х он активно сотрудничал на этом поприще с Борисом Березовским. Большим шагом в его карьере стало создание компании «Сипнефть». Абрамович всегда принимал активное участие в большой политике. Например, он финансировал предвыборную кампанию Бориса Ельцина. В 2000 году он был избран губернатором Чукотского края. Деятельность Романа Абрамовича всегда была излюбленной темой прессы. Его интерес к футболу, дорогостоящие покупки и личная жизнь не сходятся страниц газет. Олег Дерипаско. 19 миллиардов долларов. Будущий алюминиевый король России родился и вырос в хуторе Железный Краснодарского края. Его воспитанием занимались бабушка и дедушка. Дерипаско получил прекрасное образование, он с отличием закончил физфак МГУ и Плехановский университет. Первым предприятием Олега Дерипаско стала военная инвестиционно-торговая компания. Уже тогда, в середине 90-х, он увидел потенциал, заложенный в металлургической области, и активно вкладывал туда деньги. Он также получил пост генерального директора Саяногорского алюминиевого завода. Дерипаска стал идейным вдохновителем и одним из главных лиц группы «Сибирский алюминий», которая впоследствии была переименована в «Базовый элемент». Эта группа объединила крупнейшие российские предприятия, выпускающие продукцию из алюминия, и уже через несколько лет вышла в лидеры не только российского, но и мирового рынка. Алишер Русманов – 20 миллиардов долларов. Алишер Усманов родился в Ташкенте в семье прокурора. Образование получил в Москве. Ему удалось поступить в МГИМО на специальность международное право. В 1980 году он был осужден по статье «Вымогательство» и провел в тюрьме 6 лет. Впоследствии он был реабилитирован в судебном порядке, а все доказательства по данному делу были признаны сфабрикованными. После освобождения Усманов занялся бизнесом. Начал он в Казахстане, организовывая экстремальную охоту на богатых бизнесменов. После переезда в Россию его дела резко пошли в гору. Особенно успешными стали его проекты в сфере коммуникаций. Он является владельцем издательского дома «Коммерсант», имеет контрольный пакет акций оператора сотовой связи «Мегафон» и держит под контролем работу интернет-портала Mail.ru. Михаил Прохоров Обладатель второго места родился в Москве в семье начальника управления международных связей Госкомспорта СССР и преподавателя института. После службы в армии он поступил в Государственную финансовую академию, которую успешно окончил в 1989 году. В начале 90-х Прохоров начинает сотрудничать с Владимиром Потаниным. Переломным моментом в его карьере можно назвать назначение его на пост генерального директора Норильского Никеля, тогда еще находившегося в государственной собственности. В этой должности он смог показать отличные управленческие качества. Прохоров вместе со своим партнером Патаниным владел контрольным пакетом акций предприятия. Но в 2005 году предприниматели начали длительный процесс раздела общего имущества и активов. В данный момент состояние Михаила Прохорова оценивается в 22 миллиарда долларов. В 2011 году он вступил в мир политики, став лидером партии «Правое дело». Однако вскоре из-за раскола в рядах единомышленников покинул ее ряды. Хоть Прохоров ведет достаточно закрытую жизнь, его имя связано с несколькими международными скандалами, широко освещенными прессой. Владимир Лисин. 24 миллиарда долларов. Богатейший человек России родился в Иваново. Высшее образование он получил в Сибирском металлургическом институте. После этого Лисин поступил в аспирантуру и закончил ее в 1984 году. Трудовую карьеру будущий миллиардер начинал в качестве электрослесаря. В научно-производственном объединении Лисин прожил весь карьерный путь от простого столевара до заместителя начальника цеха. Следующим этапом для него стала работа на Новолипецком металлургическом комбинате в качестве заместителя генерального директора. В конце 80-х, начале 90-х он предпринимает первые шаги в бизнесе. Поворотным шагом в его карьере становится покупка контрольного пакета акций Новолипецкого металлургического комбината. Председателем совета директоров он является и по сей день. С тех пор Владимир Лисин является одной из крупнейших фигур в мире российского бизнеса. К 2014 году он сумел заработать 24 миллиарда долларов. Лисин ведет тихую жизнь, избегает скандалов и редко дает интервью. На край стола поставили жестяную банку, плотно закрытую крышкой, так, что две трети банки свисала со стола. Через некоторое время банка упала. Что было в банке?